всех на своем канале. В этом видео я буду разрисовывать бокальчик вот таким вот способом, то есть в виде кружева. Я это буду делать контуром специальным для стекла и керамики Белый и перламодровой. Если вам видно, тут есть крапинки перламодрового контура. Все остальное белый. И сейчас вам покажу, как я буду это делать. Чтобы проще было мне наносить узор, я для начала на бумаге нарисовала его. Узор кружева. С помощью линейки сантиметров вычислила, сколько тут сантиметров. Отмерила это все на бумаге. И вот нарисовала. И таким вот образом я прикрепила. Вот там есть скотч бумажный, закрепила его этот наш узор чтобы он сидел прочнее то есть вы также с помощью линейки карандаша можете отмерить диаметр своего бокала сделать какой-то узор возможно в интернете найти может даже распечатать и таким образом прикрепить чтобы вам было удобно наносить контуром все вот это всю вот эту красоту так у меня вот контурин такой для стекла и керамики белый и перламутровый белый наносить я сначала буду просто белым а уже перламутровым белым буду какие-то крапинки изюминку добавлять к нашему, к нашему кружеву Предварительно стакан нужно подготовить То есть, я с помощью ватного диска, на который нанесла вот такое средство. Оно продается в принципе везде, во всех магазинах. Это способ для экспресс-дезинфекции дезинфекции поверхности. То есть оно на спирту, вы пшикаете на диск таким образом и протираете поверхность бокала чтобы обезжирить его. И бокал был чистый, и обезжиренная поверхность, тогда проще наносить на чистую поверхность уже а, сам контур. Так, приступим. Сейчас я возьму салфеточку. Салфеточка нам понадобится, чтобы остатки, которые будут на контуре, Носи контур, контура надо вытирать об салфетку, когда там уже хорошая тут, допустим, собирается сам контур, да, то нужно его протирать, чтобы не пачкать наш рисунок. Вот по этому рисунку я наношу сначала точки. С легонца нажимаем на сам тюбик, не сильно, не передавливаем. Если вы передавите, то будет большая, очень капля неаккуратная. И легким движением, легким прикосновением мы касаемся к самому бокалу. Итак, по всему диаметру мы проставляем эти точки. Стараемся, чтобы расстояние между точками было одинаково. И еще, если вы ошиблись, или вам не понравился рисунок, и вы хотите его убрать, подготовьте также, помимо ватных дисков, еще и ватные палочки. И, допустим, если вам не понравился рисунок, чтобы вы могли ватную палочку сбрызнуть тоже этим а, дезинфицирующим средством на спирту и быстренько стереть узор. Все проставили. Идем по рисунку, не торопимся. Вот видите, немного съехала, И берем тут же ватную палочку и вытираем аккуратно, чтобы не стереть весь рисунок. Так, рисуем дальше. Не прижимаем сам контур. Сам тюбик не прижимаем сильно к стеклу потому что съедет рука также следим за своими пальцами чтобы они уже на нанесенный узор не попали что вы не стерли своими пальчиками уже рисунок который вы сделали на стекле так все то нужно делать все не торопясь Так вот, проставляем точечки над линиями, да получается эффектней наши кружева. Точечки вверху везде проставили. Теперь в нижнем ряду мы тоже поставим точечки в нашем кружеве. Так... Чички мы везде расставили. Теперь будем доукрашать нашу. Наш бокал ставим еще по центру точечки. Делаем якобы такие весюлечки, и теперь аккуратно с этой стороны. Следим за пальцами, чтобы они никуда не влезли. Так теперь бокальчик я хочу украсить также перламутром: то есть белый перламутр. Внести такие крапинки, изюминки, сделать жемчужинки, да, вот таким образом. Ставлю контур, выдавливаю каплю и протягиваю к низу. Ставлю контур, выдавливаю каплю и протягиваю к низу. Выдавливаю, протягиваю немного. Выдавливаю, протягиваю. теперь с этой стороны я сделаю жемчужные весюлечки тоже делаю большую каплю протягивая вниз такой у нас получается бокал. Их у нас два красивых бокала. Вот такие два бокала у нас получились с кружевом. Очень интересно. Немного отсвечивает от лампочки, ребята. Ну Ничего не могу поделать с этим. Может в дальнейшем как-то приспособлюсь по-другому, чтобы лучше было видно. Можно еще что-то добавить по желанию. Можно также еще на самой ножке здесь в основании тоже сделать узор. Посадила такие жемчужинки, точечки, и так, наверное, и оставим. Я еще сфотографирую их красивенько, чтобы лучше было их видно, чтобы было лучше видно результат. Все, оставляю сохнуть. Желательно после высыхания, конечно, покрыть специальным лаком, но в принципе не так-то и. Обязательно это делать, так как этот контур очень крепко держится на стекле, так как он специальный контур для керамики и стекла. Мыть желательно, конечно, вручную, не в посудомоечной машинке, а вручную, обращаться нежно, с любовью. В принципе, вот такая красота у нас получилась. сфотографирующего для вас ну, если вам понравилось конечно же, ставьте лайки подписывайтесь на канал если не подписаны и впереди нас еще ждут много интересных разных росписей, поделок лепки, рисования так что все, что связано с творчеством все будем творить всем желаю крепкой любви, добра, тепла Крепкого-крепкого здоровья, благополучия, успехов и удачи во всем. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!